не будем в том плане что ну как бы можно было хотя бы повесить соображение нормально ладно не будем это обсуждать фиг с ним М -м -м. суть в том что э -э, youtube как вы видите да на примере намного более активно делится трафиком более того смотрите если допустим э -э, на ваши видео зашли почти всегда вот давайте на моем другом канале нажмем да почти всегда рядом будут видео с вашего канала то есть вот э -э, случайный трафик к вам попал он смотрит интернет профессии скучно оп а вот как стартовать с нуля это то что я хочу и, и он нажимает сюда то есть, он даже ваш трафик, ну, то есть, ваш трафик или приблудившийся случайный трафик, он старается, по крайней мере, дать вот ваши, видишь, ваши варианты, они все-таки в преимуществе здесь. Есть, конечно, вот еще что-то, да, но, тем не менее, вот, вот так. Twitch, он, вот мы заходим, да, давайте вот нажмем на другую девочку, девочки набирают. Он не дает, видите, то есть, да, фиг с эта картинка, мне это неинтересно. Все, то есть, вот ты зашел, второй минус, да. Все, то есть, ну вот куда. Вот, второй момент. Второй... Боже мой, да, черт, черт с тобой уже, Твич. Второй момент. Э -э у Ютуба есть очень большое преимущество. Очень большое преимущество. Я считаю, что это главное вообще преимущество Ютуба. Э -э второй плюсик мы напишем. Работает все время. Работает. Работает всегда. То есть, вот э, вы сейчас ляжете спать, перестанете стримить, и стрим ваш остановится. То есть, вам не будут длиться донаты, может быть, на вас и будут подписываться, но это будет такой отложенный эффект и довольно слабый. А на... Twitch работает только когда, вы, э, только, когда вы онлайн. Только. То есть, вы сейчас стримите, сейчас трафик идет. Перестали стримить, люди от вас ушли. А на YouTube люди могут в это время смотреть ваши видео. То есть, я считаю, что... Вот, я считаю, что в этом плане YouTube опять же имеет серьезные преимущества. Что касается оплаты, да, э, здесь у YouTube минус, а, а у Twitch плюс. Если мы говорим про встроенную партнерку, еще раз повторюсь, у uh, Ютуба встроенная партнерка, в России встроенная монетизация мало платит, очень мало платит, там вот, ну реально в игровой тематике это около доллара за тысячу просмотров, то есть, ну действительно, YouTube очень мало платит, и то это коммерческих просмотров, там еще и блог, ну короче, это вообще жесть. Uh, Twitch я не могу сказать, что много платит, но партнерка Твича платит чуть больше.